с вами Сергей Верточук в этом видео я хочу сделать небольшой технический аудит сайта производства и установки окон в Нижнем Новгороде при помощи программы SEO Tool Vision я сделал сканирование сайта первое что тут видно сразу что в Яндексе было найдено 248 страниц насчет конкретно проиндексированных достаточно сложно сказать система показывает что он их не особо находит возможно что частично сайт под баном что касается гугловского показатели google видит только 82 страницы из них реально 51 проиндексирована программа просканировала около двухсот если взять содержание сайта фактически очень много проблем Наглядно видно Давайте по-быстрому пройдемся Что можно увидеть в программе SEO tool Vision по данному сайту Особенно вот видите красным цветом это На что надо обратить владельцу бизнеса Какие задания дать исполнителям чтобы они подправили Реально получается В общем-то сайт судя по всему Если посмотреть по трасту то он частично виден если вот внимательно посмотреть довольно таки много поисковых фраз которые задействованы то есть чисто технически если поправить на сайте информацию я думаю что через пару недель может быть максимум месяц вполне можно вывести сайт в топ учитывая то что это нижний новгород и скорее всего не такая большая конкуренция как в москве и в питере кстати вот здесь вот обращаю внимание вот это вот но некрасиво, не делайте такую верстку, делайте сайт прежде всего для людей. Во-первых, мелкие буквы здесь, если так посмотреть, вот по дизайну. Дизайн вроде как красивый, но в то же время нестыковка. Вот эти вот буквы, они явно вылетают из общей концепции. Вот это вот выравнивание должно быть однообразно по левому краю. Если делаете, оно должно быть красиво. Это чисто вот такие визуальные замечания по кстати, по счетчикам, скорее всего, счетчик некорректно установлен, либо же действительно маленькая посещаемость. Трудно сказать. По самому сайту, description почти ни на одной странице. Вот, если я перехожу в физическую модель, вот здесь вот, опять же, открывая снипеты, почти на всех страницах у нас либо же совсем никакой description. Description не должен совпадать с тайтлом. Тайтл вот страница, например, перегородки, да называется заголовок наши перегородки, если я в сети не зайду посмотрим нас тайтл офисной перегородки, на опять офисной перегородки h1 так, у нас наши перегородки благодают множеством преимуществ двоеточие непонятно зачем там двоеточие, ладно ключевые слова не обязательно конечно их прописано но я же рекомендую все таки прописывать и исходить из того что ваш сайт структура вашего сайта должна все таки ближе к ключевым фразам потому что я не вижу здесь ключевых фраз прописанных зайти вот сюда программа она вытащила с сайта с фразы но она чисто заголовка даже если пройтись по заголовкам заголовки никак не коррелируют Реально с ключевыми фразами, которые люди забирают, набирают в поисковых системах. Именно Wordstat набираем. И вот если по вашему сайту, например, 100... вот такие должны быть запросы. вот Такие вам статьи надо писать. Сколько стоит остекление полкона? Вот 156 запросов в месяц. У вас должна быть такая статья на сайте. Я думаю, что она есть, скорее всего, но она должна быть в заголовке. Вот остекление балкона комбинированного типа кстати обращаю внимание видите заголовок непонятно на какую мне страницу попал ну-ка зайдем на нее так здесь есть здесь пусто, вообще пустая страница ни о чем программа кстати это видите показала по физической еще модели я хотел тут обратить внимание вот обращаю внимание вот тут по ссылкам входящим. Я вижу, что вот такими кракозятками. Скорее всего, на сайте проблема с кодировкой. Даже это можно проверить. Если давайте какую-нибудь страницу... О, кстати, Давайте страницу откроем. Так, какую у нас... Вот отсюда у нас видно явно, что здесь кракозятки. Если я открою утилиту для аудита технического... Запускаем запросы, что у нас пошло, ответ. видно, что страница, по факту, она хоть и прописана в UTF-8, но вот этот вот текст там не в UTF-8. То есть страницы сохранены скорее всего, в ASCII кодировке, либо же есть два вида UTF в хедере, в заголовке страницы. То есть это техническая проблема, это надо специалисту сказать, чтобы он перепроверил все страницы. Страницы должны быть корректно прописано. Вот этих вот кракозябок у вас не должно быть. То есть у вас получается, видите, здесь текст с крокозябками. Страница вообще непонятно. Ну вот, кстати, комбинирование русский язык крокозябки. То есть явно видно, что проблемы с кодировкой. Это одна из причин, по которой может быть плохое ранжирование сайта, кстати. Довольно-таки серьезная проблема. Здесь еще хотел обратить внимание, Вот здесь я тоже увидел, страницы самые первые окна main вот эти вот и входящие со страницы пласт. если я сюда захожу вот это вот окна вот подписано снизу окна html там внизу в уголке кликаю у меня на страницу переходит пласт здесь у вас стоит редирект неправильно то есть здесь надо меню тогда поменять то если идет на пласт значит это должно на пласт страницы Окна HTML у вас вообще не должно быть на сайте. Либо же все ссылки с такими надо перебить и именно сделать их на пласт, чтобы шли. Тут редирект оставить. В принципе. Такие вот базовые вещи. И обращаю внимание все-таки, каждая страница сайта считайте, что вот у нее есть маленькое объявление, которое рекламирует его. Сходите из того, что вот есть остекление балконов комбинированного типа. Мы идем вопрос, задают люди такой вопрос или нет? Ну вот давайте попробуем набрать. Вот, кстати, не задают. Что конкретно задают люди? Остекление балконов и лоджи. Вот, вещи, которые им интересно. Им надо фотографии предоставить. Вот эти все блоки. Здесь прописать ключевую фразу стекление балконов и лоджии». Далее продолжить комбинированного типа. Либо же в описании в description комбинированного типа, либо же отдельную страницу сделать. Кстати, она тут, я вижу, без заголовка. Это, наверное, та страница, которая пустая у нас. Вообще никакая непонятная. Сравнение с и Providal. Опять же, видите, description – как только вы пропишите title и description и корректно, кстати, вот здесь точка не должна стоять в конце, здесь точка, это прерывающий элемент, вот запятая, точка, вот я где-то видел еще тоже в заголовках, вот так вот, в заголовках модернизация и улучшение пластикового окна, тире, фурнитура, ручки, то есть большой заголовок, description вообще отсутствуют. и есть сведения заголовок и тут она запятая и это вылезла дайте задачу вашим исполнителям чтобы они поправили эти критические моменты и кстати кликабельно делайте картинки по возможности то есть ручка с ключом переход сделайте как в гугле блоками, блоками чтобы это была расшифровка о чем речь идет чтобы люди не просто заходили на сайт а кликали и я не вижу тут конкретно призывов к действию Действие, что надо сделать есть скидки, акции, да, это для женщин может срабатывать. Для мужчин это наоборот может в обратную сторону, кстати, работать. Здесь написать, позвоните, закажите. Форма какая-то обратная связи, я не вижу тут. Обратная связи, ладно. Компанию вот здесь можно, да, связь с директором. Кстати, вот эти вот капчи, они очень сильно снижают качество, вводимых данных реально вы будете мало получать клиентов и если есть возможность то капчи не используем то есть и включаем только действительно если реально у вас будет перегрузка сайта всяким спамом можно какой-то специальный плагин поставить исправляйте эти все штуки это был обзор программы seo tool vision при ее помощи мы смотрели какие проблемы на сайте есть по установке и ремонту пластиковых окон сайт программы seotoolvision.ru скачивайте, устанавливайте, проверяйте ваши сайты успешной вам продаж, раскрутки и вашего бизнеса удачи